Муха, жужжащая вокруг тебя, заставляет чувствовать себя немного неуютно. Ты пытаешься отогнать ее, но муха не прекращает свою игру. Ты пытаешься игнорировать ее и делать свои дела, как обычно. Но на этот раз все по-другому и муха совсем ненормальная. Каким-то образом ты слышишь, как ее голос звучит в твоем сознании, «Привет. Я знаю, чего ты хочешь, и я могу дать тебе это, мой господин. Ты можешь получить все, что захочешь. Просто скажи «да» и все будет твоим. Почему бы тебе не попробовать один раз?» «Что ты теперь будешь делать? Будешь ли ты кивать головой и следовать словам мухи, чтобы получить желание? Или твоя воля достаточно сильна, чтобы отказаться от искушения?» Упомянутая таинственная муха является SCP-3063, скульптором реальности пятого уровня со способностями к телепатии. Во всех случаях SCP-3063 проявляется в форме физиологически неаномального взрослого самца комнатной мухи Musco Domestica. Считается, что в любой момент времени может существовать только один экземпляр объекта, но пока это не подтверждено. Воплощение SCP-3063 считаются уничтоженными при нанесении им ущерба, достаточного, чтобы убить обыкновенную муху, после чего объект проявляется в другой точке Земли. На данный момент ни один процесс проявления не был зафиксирован и до сих пор неизвестно, являются ли воплощение объекта полностью новыми мухами, либо он вселяется в тело уже существующей особи. Все воплощения SCP-3063 преследуют единственную цель заключение с кем-либо договора. Условия таких сделок отличаются друг от друга, но всегда включают в себя обещание объектам исполнить любое заветное желание за неопределенную цену. Предложения включали в себя крупные денежные суммы, любовь других людей, политическую власть и способность изменять реальность. Гипотетический SCP-3063 способен читать мысли своей жертвы для определения конкретного для нее предложения. Объект отказывается обсуждать что-либо, кроме условий сделки. В случае, если индивид примет условия сделки, воплощение SCP-3063 мгновенно самовоспламенится и погибнет, после чего субъект получит обещанное. В случае отказа от сделки, объект продолжит попытки искусить жертву с помощью более выгодных предложений до тех пор, пока сделка не будет принята, либо воплощение не будет уничтожено. В случае уничтожения воплощения SCP-3063, последующие за ним копии продолжат связываться с жертвой до тех пор, пока она не примет предложение. По истечению 2376 дней с момента заключения соглашения с SCP-3063 жертвы подвергнутся описанному ниже процессу. Внутри легких, горла, желудка, пищеварительного тракта, носовых пазух, ушных каналов, прямой кишки, уретры и мышечных тканей жертвы мгновенно появляются оплодотворенные яйца, представляющие практически все известные виды отряда дептерия. Количество таких яиц обычно колеблется от 5 до 20 тысяч. Личинки вылупляются из яиц естественным путем, после чего они начинают поглощать ткани жертвы в течение от 3 до 14 дней, чтобы выбраться из ее тела. По истечении этого срока личинки окукливаются и впадают в состояние покоя. В течение двух-шести дней куколки превращаются в мага-мух. Мухи, прошедшие стадию превращения, продолжают поглощать своего носителя и спариваться между собой до смерти носителя от полученных травм. Обычно это занимает промежуток от одной до пяти недель, за которые производится до 50 миллионов особей мух. Вскоре после смерти жертвы появляется новое воплощение SCP-3063. Жертвы остаются в сознании в течение практически всего процесса, что вызывает у них сильные страдания. Приблизительно 70% из них пытаются покончить жизнь самоубийством во время этого явления. Определено, что мухи, возникшие во время этого процесса, не имеют никаких аномальных свойств. В случае, если жертва умрет во время любого этапа этого процесса, то процесс прекратится, а мухи погибнут. Другие способы прекращения данного явления, кроме смерти подвергшегося ему индивида, не были обнаружены. Судя по всему, SCP-3063 действует по крайней мере 4000 лет, так как первые известные упоминания о сущностях и явлениях, совпадающих с описанием объекта, были обнаружены в ранних поселениях Ханааниев. С учетом приблизительного постоянного уровня его активности, можно заключить вывод, что было совершено около 615 сделок. Вполне возможно, что SCP-3063 начал свою деятельность значительно раньше, и на данный момент а археологические бригады организации занимаются поисками более ранних упоминаний событий, которые могли бы подтвердить эту теорию. На данный момент SCP-3063 связался с шестью сотрудниками организации, ими были предприняты попытки изменить условия сделки так, чтобы заставить объект нейтрализовать себя, хотя ни одна из них не увенчалась успехом. Ниже находится неполный протокол экспериментов, состоящий из таких попыток. Испытание номер 3063-1. Испытатель – старший исследователь Элизабет Гао. Условия. Смерть SCP-3063. Результат. Воплощение SCP-3063 сгорает. Через 2376 дней после испытания внутри доктора Гао появляются яйца. Интерпретация. Похожая SCP-3063 истолковывает свою смерть как смерть воплощения. Испытание номер 3063-2. Испытатель. Старший исследователь Дэвид Робертс. Условия. Постоянное сдерживание SCP-3063. Результат. Воплощение SCP-3063 перестает двигаться и был установлен факт его смерти. Мертвая особь помещена в надежно защищенный блок содержания, находящийся под зоной 63. Через 2376 дней внутри тела старшего исследователя Робертса появляются яйца дептерия. Три месяца спустя его гибели была обнаружена новая копия SCP-3063. Испытание номер 3063. -3. Испытатель. Доктор Каролайн Фейрвейзер. Условия. Окончательное прекращение всей деятельности SCP-3063. Результат. Полностью идентичен результату испытания номер 3063-1, интерпретация. Становится очевидно, что значение «постоянный» в применимом для SCP-3063 контексте распространяется всего лишь на 2376 дней до смерти жертвы. Испытание номер 3063-4, испытатель. Старший исследователь Уильям Марло. Условия ⁇ Знание истинной природы SCP-3063. Результат. SCP-3063 сгорает. Копия этого документа без протокола экспериментов возникает в печатном виде перед старшим исследователем Марлоу. Процесс проходит как обычно. Интерпретация. Если допустить, что объект не обманывает тех, с кем заключает договор, этот документ можно считать достоверным и точным. Испытание номер 3063.5. Испытатель. Доктор Патрик Макган. Условия. четкая, понятная информация об SCP-3063, кроме той, которая на данный момент располагает фонд SCP. Результат. SCP-3063 сгорает. Результаты этого и следующего испытания появляются перед доктором Макганом в печатном виде, после чего тот совершает самоубийство, проткнув в себе ручкой сонную артерию. Интерпретация. SCP-3063 либо обладает способностью предвидения, либо способен напрямую влиять на события, которые произойдут в будущем. Испытание номер. 30636, Испытатель. Доктор Джонатан Мэрби. Условия. А есть ли выбор? Результат. У доктора Мэбри произошла сильная легочная эмболия, и он умер по дороге в медицинский пункт. SCP-3063 сгорает. Интерпретация. Смотри испытание номер 3063 -5. Все здания организации и все места жительства ее сотрудников должны быть оборудованы наиболее эффективными из доступных средствами по борьбе с насекомыми. Кроме как с целью их немедленного уничтожения, сотрудники не должны ни при каких обстоятельствах взаимодействовать, либо обращать внимание на копии объекта. Любой сотрудник организации, либо гражданское лицо, уличенное, либо подозреваемое в заключении договора с SCP-3063, должны быть поставлены на пожизненное содержание в ближайшем учреждении организации, обладающем приемлемыми условиями для содержания. После гибели пострадавшего необходимо сжечь его останки вместе с любыми живыми организмами, вышедшими из него во время содержания. Лица, попавшие под действие SCP-3063, не нуждаются в еде и любом другом уходе извне, и ни при каких обстоятельствах не должны покидать камеру содержания, пока живо. В случае, если по какой-либо причине невозможно поставить пострадавших на содержание, все усилия оперативников организации должны быть брошены на убийство данных лиц до того, как они умрут от естественных причин. Если это невыполнимо, либо пострадавшие найдены уже мертвыми, мобильная оперативная группа Бета-5 должна осуществить процедуру 18-I-LIP. В случае смерти из-за действия SCP-3063 лиц, не находящихся на содержании, МОГБ. 5 должна быть мобилизована для обрабатывания данного лица дозы циперметрина в 90 граммов. Дополнительная порция циперметрина должна быть распылена в радиусе 10 метров от погибшего. После того, как жертвы и все появившиеся мухи умрут, необходимо сжечь их останки. Все гражданские лица, ставшие свидетелями, должны пройти курс обработки амнезиаками класса А. Район происшествия должен быть закрыт для гражданских на срок не менее 30 дней под предлогом утечки химической веществ без уточнения подробностей. Спасибо за просмотр видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и никогда не пропускайте обновления.